Всем привет, ребят! На бирже Max Global новый Launchpad. и на примере данной биржи я вам покажу, как за счет токена MX я планирую создавать ручеек бесплатных монет, которые будут стрелять в моменте давать X или в будущем. Неважно, самое главное, что эти токены я буду получать бесплатно. И на примере Max Global, их токена, я покажу, как это будет делать. И также, если у вас будет желание, вы сможете поучаствовать и Посмотреть, как это происходит в данном ловучпаде, который у нас запустился вчера. Кому данное видео может быть интересным, присаживаемся. Поехали. Итак, ребят, давайте начнем сразу с биржи. Вкратце пробежимся по ней. Скажу так, биржа реально отличная. У меня она стоит сейчас, именно с тем, что сейчас происходит да, вокруг бирж. Весь этот фут у меня она стоит на третьем месте по торговле. То есть здесь я... Спот, фьючерс, если мне нужно, я здесь с удовольствием торгую и, конечно же, участвую в лаунчпадах, которые данная биржа устраивает. И за счет их токена я планирую увеличивать количество бесплатных монет, потому что таких лаунчпадов на этой бирже будет все больше и больше. А когда рынок развернется, и вовсе я более чем уверен, на данной бирже лаунчпадов будет проходить от 1 до 4 как минимум. А это для держателей токена данной биржи отличные бонусы, которые превращаются в доллары. Поэтому, ребята, это самый огромный плюс данной биржи, потому что здесь нет такого количества людей, например, на Binance, что мы за счет токена BNB получаем токены другого проекта, но нам насыпают абсолютно какие-то копейки, и токен BNB стоит очень дорого, мы можем его взять мало. Здесь ситуация намного э, по-другому, да, и все это дело еще, наоборот, может начать расти. Смотрите, во-первых, для торговли, если торгуете спотом, фьючерсами. Здесь комиссии просто шикарные. Ну, во-первых, на споте они, в принципе, практически отсутствуют. 0% и 0.1, да. Далее на фьючерсах 0% мейкера, соответственно, 0.03 в тайкера. Также самый главный плюс этой биржи, у нее нет никаких предпочтений, да, по Тому какое у вас там гражданство. То есть, здесь может зарегистрироваться абсолютно все желающие спокойно торговать без каких-либо ограничений на вот вывод: здесь проблем с этим нет. Также, когда вы зарегистрируетесь, если вы это сделаете, можете перейти. Там по ссылке в видео в описании. У меня есть ссылочка. Пожалуйста, залетайте. И Рекомендую после регистрации сразу вот нажать кнопочку получить бонус. Да? И здесь вы можете пройтись, почитать, какие бонусы вы можете сорвать, как новые пользователи. Эти бонусы вам подойдут на счет, за которые вы можете торговать все, что торгуете в плюс. Естественно, забираете себе. То есть, торговля на данной бирже, вот есть спотово, Все, в принципе, понятно, кто хоть раз связывался с какой либо биржей. Здесь ничего нового нет. Все так же удобно, быстро, все хорошо работает, как на том же Binance. Лимитные маркеры, ордера, стоп ордера, фьючерсы, в общем, маржа. Все как вам нравится, да. если вы торгуете интрадей, Но сразу хочу сказать, если вы новичок, запомните, биржа ни в коем случае не годится, никакая бы она надежная бы не была, для хранения средств. Вы должны здесь держать только те средства, которые предназначены для торговлю либо для хранения там, токена AMIX до да, который вы участвуете в лаунчпаде. и тот поучаствовал в лаунчпад вы можете токены AMIX вывести например на любой сторонний кошелек а потом когда будет лаунчпад завести их обратно то есть чтобы ну как бы вам спокойнее было потому что все что на бирже это принадлежит бирже не вам очень важно так ну здесь вы можете сами там полистать да. Что вам нравится, вот рекомендую тоже обратить внимание, если торгуете с фьючерсами, здесь МД, каждый день разыгрываются какие-то бонусы, вот призовой пул 40 тысяч долларов, выключаете, сделайте обороты, чем больше оборотов, у вас есть шансы на выигрышные билеты, попадает в выигрышный билет, забираете там 40 долларов, опять же, такой бонус, этот бонус вы торгуете, если вы увеличиваете, вы забираете эти деньги себе. То есть активности здесь хоть отбавляй. Даже есть вкладочка «Активность», и вы видите, что сейчас там у них в тренде, да. Здесь и «Майнинг» есть, «MixDeFi», «Zona MX», «Staking», «MDA Futures», которые я вам сказал, и то, что нас сейчас интересует, это, конечно же, «Launchpad». Когда вы нажимаете на «Launchpad», вы переходите на страничку, здесь обычно описывается, да, какой проект. В этом случае у нас на сегодня проект «The Hero Game», то есть это какая-то... История с Gamify 2.0, да, первопроходимость какой-то, поэтому, в принципе, даже на таком рынке, хотя он сейчас, в принципе, довольно неплохой и позитивный, я думаю, что проект может стрельнуть. То есть на самом там бычьем, середине рынка проекты вообще стреляют от 10 до 20 иксов на таких лаунчпадах. На таком рынке, я не знаю, может дать 2 икса, может 3, может 5, неважно. Самое главное, что это будет вам абсолютно бесплатная монета и бонус к тому, что если вы держите, холдите токены MX. К нему мы вернемся чуть позже, посмотрим график и, естественно, будем принимать решение покупать или не покупать. Если вы нажмете на вкладочку подробно, как вам нужно участвовать. Ну, для участия вам нужно купить токены AMIX. Это делается абсолютно легко. Заходите в торговлю, спотая торговля. И вот AMIX торгуется к USDT. Да, на сегодняшний день цена 1,20$, токен Подрос очень сильно, далее я вам покажу. Здесь покупаете и просто держите, холдите на счету. Так вот, также Launchpad вы можете увидеть на стартовой странице. Вот здесь можете нажать кнопочку. Ну и также рекомендую взять, там, подписаться, если вам интересна эта биржа на их твиттер. Когда вы это сделаете, то новость о лаунчпаде, когда она только выйдет, первую секунду, вы уже будете знать. Обычно сразу тогда начинается рост токена, чтобы вы успели, например, если хотите зайти там в новый лаунчпад, который будет после этого. Поэтому лучше подписаться, поставить там колокольчик и следить за новостями. Здесь одни кучи, вот видите, всяких, вот Астер тут тоже по фьючерсам какие-то. А бонусы раздают 10 тысяч долларов. То есть куча фишек. Читайте, пользуйтесь, берете, применяйте свои торговые стратегии. Еще вы бонусы. Кстати, 745 тысяч фолловеров. Это скоро до миллиона дойдет. Видите, раз, развитие идет у них очень неплохое. По комьюнити так э, очень быстро не набирают обороты. Итак, нажимаем AMX, э, Launchpad, да, И здесь вы можете ознакомиться с правилами проведения. Видите, восьмая сессия лаунчпада, проект uh, The Hero Game. Мы сказали, здесь можете нажать ознакомиться с полной информацией, с экономикой проекта, сколько, ну давайте вот нажмем быстренько. Да, вот если перевести вы полностью можете ознакомиться с проектом, опять же зайти в соцсети проекта, если вам там нужно углубленно частные продажи, сколько выделено, сколько всего токенов 100 миллионов там AMG, да. Это, в принципе, если вам проект очень сильно интересен. Здесь же мне токены как бы попадают бесплатно, поэтому мой интерес как спекулянта по самой высокой цене их скинуть. Да? Поэтому я сильно очень не вникаю, потому что проекта очень много, особенно игровых, и что из них там очень сильно стрельнет, тоже не знаю. Поэтому моя задача, как минимум, проект, если выстреливает, что-то продаю, или все, или не все, если не все, то оставляю какие-то токены, они все равно бесплатные просто на бычку вдруг там они будут расти дальше для участия вам нужно токеновый микс всего лишь минимальный 1 и максимально 300 тысяч примечательно что формат участия здесь смотрите в виде айндропа и без обмена активов то есть это нет такого случая что например вы взяли зафиксировали свои токены mx и с вас спишут какие-то деньги. Нет, вы просто их держите и делаются снимки. Снапшоты начали делать с вчерашнего дня, вот с 15 февраля, с 19.00. И вот эти снимки будут делать, чтобы мы на счету удерживали 6 дней. И, например, если вот, вчера у вас ничего не было, сегодня вы купили токены на Микс, да, то теперь средняя... За 6 дней возьмется с этого дня и до конца дня. То есть если у вас условно ничего не было, потом 1000 токенов, потом 500, возьмется среднее. Все это дело зафиксируется и только потом будет распределяться между всеми участниками. Поэтому здесь тоже очень важно в зависимости сколько участников, да, сколько токенов MX будет заблокировано. А я уверен, что с рынка очень много людей покинуло этот рынок. И сейчас людей в этом участвует намного меньше, соответственно, и токенов должны мы получить больше. Я имею в виду бесплатных проекта MG токенов. Также немаловажно, что когда время раздачи проходит, вот даже период регистрации будет там 22.02, нам нужно будет нажать кнопочку зафиксировать определенное количество MX, которое у нас будет вот этот средний баланс. Когда мы это сделаем, то нам нужно понимать, что... После подтверждения наш MX будет заблокировать. И мы не сможем его в тот момент, когда будет распределение, не продать, не перевести, ничего с ним не сделать. И что в этот момент происходит? Я вам сейчас покажу. Если мы перейдем на график MX, то мы увидим. Сейчас даже вам покупать я, в принципе, не могу рекомендовать. У меня средняя покупка. Я купил там 1000 токенов. Еще где-то здесь мы болтались. Еще в январе по 91 цент. Даже с моей э, точки входа уже цена, конечно же, подлетела на 30%. Это уже высоковато. Будет ли она расти дальше, я не знаю. Может, он не на 1,60 пойдет. Может, он и на 2 пойдет. Я не знаю, ребят. Но, как минимум, это уже покупать как бы не очень, да, стрёмно. Стрёмно в том плане, если вы хотите заработать там в моменте. Но, если вы берете токены MX в долгую, вы, например, вам понравилась биржа, вы приходите сюда и начинаете торговать, вот, например, как кто-то 5 лет назад BNB купил и все до сих пор держит. Да, он купил BNB по 5 долларов, по доллару, сейчас BNB у нас 300 долларов. Сами понимаете, какой у него профит. Будет ли так с MX? Понятно, так как с BNB вряд ли с кем будет. Но я более чем уверен, особенно когда рынок развернется, у нас будет быча и биржа развивается, то этот токен как минимум будет через год, через два стоят явно больше, чем доллар 20. Поэтому если вы готовы выделить свободные средства для э, держания токена AMX, участия в лаунчпадах и получать бесплатные монеты, и за счет них увеличивать свой капитал, и за счет роста токена, то, конечно, скорее всего, покупки, в принципе, по доллару или по 93 цента, оно сильно там роли не играет. Но в моменте вы должны понимать, что когда токены зафиксируются, половина людей, которые участвуют, они действительно берут токены проекта, а другая просто за несколько часов они не фиксируют, а просто начинают сливать. Почему сливать? Потому что вот здесь они купили по 90 центов, Профит 30% или даже 50% это уже огромный. И таких денег, например, количество тех токенов бесплатное, оно не принесет. И трейдеры, которые пользуются такими моментами, сидят там в твиттере, вышла новость, сразу купили, они потом продают и токен очень сильно там сразу корректируется и падает. Он может назад вернуться к доллару там или 90 центов, или может даже 80, да если там биткоин обратно начнет падать. Поэтому вы должны четко это понимать. Если в долгую, вам все равно вы не будете смотреть на колебания цены MX в моменте, то вы можете покупать, в принципе, э, и сейчас, либо подождать, когда она скорректируется, например, в другом лаунчпаде поучаствовать. Если вы хотите в этом, то вам, конечно, уже придется покупать по завышенной цене. Но я вам скажу так, если посмотреть по биржам, то... Токен MX сейчас держится на 12 месте с рыночной капитализацией 120 миллионов. Когда я вижу даже помоечный токен Gate, где на той бирже ни хрена нет, у него 500 миллионов капитализация, то я более чем уверен, что MX претендует на X5. Это для меня, понимаете? То же, что я вижу разницу в биржах, развития и удобства использования, вводы, выводы и вообще все, что происходит. Ну а если он замахнется на капитализацию рыночную там в 1 миллиард, то конечно же токен вырастет еще больше. А может даже больше капитализации, мы не знаем, какая она может быть на следующем там бурлане. Могу только сказать, что вот эту зону он хорошо удерживает и будет удерживать, скорее всего, токены МИКС вот, 65 центов. И если вернется 80 центов, в принципе, это отличная позиция. Но мы не знаем, вернется он в эту зону или не вернется, вы уже решайте сами. Можете, если вам заходит, там взять частями для участия в проектов. Можете сразу взять, либо можете ждать возврата к этим значениям. Я, кстати, от себя тоже скажу, если цена, ну я сомневаюсь, но вдруг она вырастет, например, до 2 долларов или 1.80. И это удвоит мое вложение, то, конечно, я зафиксирую половину, часть прибыли. И заберу вложенные средства. У меня останется токены AMIX бесплатные. Таким образом у меня получится не 1000 монет, а останется 500. Так я готов тоже, в принципе, совершить такие действия, чтобы быть уже и просто ничем не рискуя, иметь бесплатные токены и получать бесплатные токены других проектов. Также видите, они пишут AMIX собственный токен платформы MAX. Да, и 40% прибыли на MAX будет использоваться для сжигания данных токенов то есть это хорошо будет сжигание здесь и текущие варианты использования включают вычет комиссии голосование по листингу выпуск новых токенов и микс и многое другое вот видите здесь циркуляции 100 миллионов а в обращении 97 733 потому что 2 миллиона 266 уже сожжено и они планируют стремительно масштабно задействовать токены микс там и в будущем, видите, составляет там планы роста, все вы можете почитать для использования кредитования в сети, майнинг, торговля Dext. Ну, в общем, будут улучшать экономику токена MX, чтобы увеличить сценарий использования. Это все круто, по крайней мере, звучит. А как оно там будет, время покажет. Поэтому, ребят, кто хочет тоже там участвовать, не только в этом, а и в будущих, то всю информацию, как в этом, например, участвовать в лаунчпаде, я закинул свой телеграм-канал, я там создал новый, новый, к сожалению, к старому, у меня уже доступа нет. Вы туда подписывайтесь, ссылка под видео в описании, там будет вся информация. Ну, а ваши мысли, пользуетесь ли вы данной биржей или нет, обязательно пишите в комментариях, будет мне интересно почитать. Может, вы... Уже давно являетесь холдером токена MX. Тоже пишите обязательно. И не забывайте подписываться на YouTube канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. На этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи. Всем профита. Всем пока.